Сейчас, да, ну, да. такой. Алло. Да, Никита, да, здравствуй, да. Алло, только ты у меня шел не некит, а ты у меня под другим именем нашел. Так, давай. слушаем рассказ. Давай, не мешай слушай рассказ, пожалуйста. Слава. Итак, рассказ про мое день рождения. Ну-ну-ну, давай, давай, давай, давай. Было у меня день рождения всегда 24 июля, а тогда было 23 июля. И я думал, что же мне родители подарят на день рождения. И сколько гостей придут Перестань вот наступил... царапать там. Вот наступил долгожданный день. Мой день рождения. Ко мне пришли. Слава, ты исчез у меня. Слава, завис. Завис исчез, потому что ты там царапать стал чего-то там. Нарушаешь связь. Я нарушаю, что ли? Ну, ты чего-то царапал там, поэтому доцарапался... Ничего закончил. не царапаю, сейчас держу телефон. Вот смотри, Никит. Значит, ребята все-таки задание выполнили, да? То есть, рассказ, который... Ты один написал мне рассказ, а два <связывающих> ты не сделал, да? То есть ты мне рассказал вообще-то да, ты мне рассказывал все правильно. Ты мне рассказывал, но почему я их не помню? Нет, я помню их. Я помню. давайте я еще раз расскажу. Мне, мне, мне не как-то называется слово ушка. Да, о, Слава вышел. Ну, Слава, наверное, сейчас э, подсоединится к нам. Расскажи рассказ, который у тебя вот сейчас есть желание рассказать. Расскажи. Ну, да. Э, ну, я не помню, какое это уже число было. О, вернулись кто, кто это. Э, но ну, я не помню, что... Я помню, я проснулся утром, но я... Я просыпался там в 12 часов дня, и вот я услышал шум, потому что я попросил папу, чтобы он не купил скутер. Но я выбежал на улицу, и правда там был скутер. Папа на нем поехал, я побежал за ним в проверку, и я был рад и счастлив. Но только радость уже испортилась, когда мы его обратно отвезли. Вот это все ну, а почему? Причина, почему отвезли? Потому что он один раз завелся, а второй там начало масло протекать и все. И он не заводился, и там провода еле торчали. Еле держались. Мы о чем, да, мы о чем сегодня говорили? Сегодня мы с тобой встречались, мы сегодня говорили. О чем? С Ну, а, а, ну слово зерно, вот это зерно или как там... Слово, это э, верно, все правильно, все правильно. Это да. не мешай. Да, ты куда-то исчез у меня, и непонятно. Ну, не нормальный нормально, Сейчас. Ты готов? Никита, и я слушаем. Хорошо. Да, мы тебя внимательно слушаем. Да, все, все, не перебивай, Никит, пожалуйста. Пожалуйста. Слава, ты опять зависаешь у меня. Включи зави... нормальный интернет. Ты мешаешь, понимаешь, вот тем, что ты вмешиваешься, идет двухсторонняя связь на одну, на славу, и мы славу перебиваем. У нас связь не такая хорошая. Он завис Мы вообще. опять его перебили, мы опять его выбили. Мы своим действием его выбили, понимаешь? Понимаю. Ну вот, давай сейчас подождем пока. давайте подождем. Вот, слава должен быть, и еще раз, сейчас посмотрим. Мне кажется, у него что-то не так с интернетом. Ну, видишь, у нас, да, у нас с тобой один модем. А, ну да. да понимаешь, а у него там, Понятно. и мы ему перебиваем. Понятно. Да. Ты стих повторяешь или нет? Хотя бы Я же сейчас но... с вами занимаюсь. Я же сейчас, а? с, вами же. Я же ну, сейчас ты... с вами занимаюсь, так я же могу повторять. Нет, ну не сейчас, а вообще-то. Ты вот ходишь по улице, гуляешь там, да, во дворе, ну, Ты думаешь о стихе? Ну да, я думаю еще, еще вечером прийти его написать. Да. Суть в том, что тебе нужно включить картинку. Мы с тобой беседовали, что у тебя мало картинок. Да. Как да. только ты картинку, желание включаешь, у тебя все отлично получается. И ты сегодня мне доказал, что ты способный парень. Ты сегодня да. все это у тебя получилось только с пятого раза. А нельзя выходить на сцену или публичным, и четыре раза тебе подготовки никто не даст. Там надо сразу внимание брать и сразу надо действовать. Поэтому надо учиться сразу все это делать. Поэтому только за счет картинки ты можешь все сразу сделать. Понятно, понятно. Понимаешь? Поэтому да. надо эту картинку <как> Вот стоишь среди зеленой травы и думаешь, а что если вот... Да, Действительно, вот здесь не было домов, и вот по этому месту, по этому луку ездил этот вот Олег. Да, вещий Олег вот здесь проезжал, а вот там вдалеке, допустим, да, вышел из леса, вот лес, а вот тут оттуда, оттуда вышел и набирать картинку, набирать картинку, и так далее. легко полностью это сделать. Понял. что то снова не присоединяется. Может, вы его забанили? Давай так, Никитка, отключись, давай. Может быть, у него получится. Я с ним поработаю тогда, хоть немного. А, вот. а тебе, а тебе, да, вот уже начинай опять. Возвращайся к стиху, понимая, о чем я говорю, и пытайся это делать. Давай, пока. Слава, где ты? Ну вот опять его нету, он опять перебился. Я сейчас Никиту выключил. Может быть из-за того, что Никита и я, мы на одном модеме сидим. Вот, поэтому, может быть, из-за этого выбивало его все время. Я вас не слышу, у вас звук выключился. Я Они просто сегодня просто сегодня в гостях у племянницы, и боюсь, что это не за вас, это у них там что-то с сетью. Может, попробуем попозже соединить, когда они вернутся к бабуле с дедуле? Ну, давайте попозже, пожалуйста. Давайте. Во сколько это примерно? Сегодня? Я... Ну, попробуем давайте сегодня. Я сейчас выясню, во сколько. Я вам напишу тогда, хорошо? Давайте. Или завтра тогда. Напишите просто, определитесь, мы с ними поработаем, потому что очень интересно. Сегодня, ну вот я читаю, сижу, видите, да? Я все время читаю, читаю, читаю, и для меня очень важно, чего я забыл, чего я там сама. Сегодня появилась еще одна тема, которая у меня в голове просто без книги. ну, книга подтолкнула к этому, возникла, и я даже сегодня маленькую статью такую написал, отправил. Вот, а вчера еще вышел на ребят, которые, ну, вот я сейчас не могу, у меня связь плохая, я не могу сейчас свой сайт вызвать. Зайдите на сайт, посмотрите последнее, да, я там написал, нашел, заинтересовало, но не понял про что. И там есть школа какая то да? пожалуйста, объясните, о чем это. Вот нажав на эту ссылку, вы попадаете на ту группу ребят, которые этим занимаются, но я не понимаю, почему они называют себя актерской, да? что им нужна актерская школа, то да все. Просто я увидел, что парень, который преподает и ведет эту школу, он только всего как бы 4 месяца ведет, он сам имеет образование, но, насколько я понимаю, из Америки. И он идет по американскому пути, забыв наши, то есть на нашей основе э, театральной педагогики, И он не опирается, он идет именно по американской системе. И там я увидел интересных очень людей, которые занимаются словом, которых он э, как бы подталкивает к тому, чтобы они начали писать свои истории, свои рассказы. Но назвать это актерской профессией я не могу, потому что там ничего актерского нету. Там ближе к психологическому воздействию, к тому, что он разбудил их психику, да, их мышление, их творчество, как бы сумел разбудить, но без, там, нет, там вообще не присутствует актерского. А он говорит, что это актерское. Поэтому, если посмотрите, давайте по этому поводу поговорим. Все, всех благ, не буду вас задерживать, а то я вас задерживаю. Все, давайте.